Здравствуйте, я Боб Наталья, это мой канал NB Фитнес. Сегодня у нас урок пилатеса. Одна нога у нас в сторону, прямая. Руку ставим в упор. Делаем глубокий вдох, набираем полную грудную клетку, вытягиваемся рукой, на выдох опустили. Рука движется по кругу, делаем глубокий вдох и опустили, выдох. Снова потянулись за рукой, вдох. Опустили. Выдох. И снова потянулись. Вдох. Опустили. Выдох. Поднимаем опорную руку. Удерживаем по одной диагонали. Рука, корпус, нога. Делаем глубокий вдох. Тянемся двумя руками. На выдох опускаем. Вдох. И снова опустили. Выдох. Именно вытягиваемся головой руками. Выдох. И еще вдох. Выдох. За последним разом вытягиваемся головой руками в одну сторону, ногой в другую раз. Живот подтянут два. Удерживаем три. Четыре, еще четыре. Три, два. Опустили. И снова вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Снова вдох. Выдох. Вдох. Выдох. За последним разом. Потянулись головой руками вперед, ногой назад. Раз. Держим. Два. Три. Четыре. Еще четыре. Три. Два. Опускаем руку в упор. Поднимаем ногу параллельно полу. Удерживая таз на месте. На выдох. Подаем. Пяткой вперед. Носком назад. Нога движется параллельно полу. Выдох. Назад. Вдох. Выдох. Назад, вдох, выдох, вдох, выдох. И в исходное положение. Удерживая таз на месте, делаем круг ногой вперед. Раз, дышим. Два, три, четыре. Корпус тоже удерживаем на месте. Четыре, три, два, один. Зафиксировали. И еще один подход. Выдох назад вдох вперед выдох назад вдох снова выдох вдох выдох в исходное положение и рисуем круг назад 8 7 удерживая корпус на месте 6 5 4 3 2 задержали опускаемся полностью на один бок верхнюю ногу поднимаем, удерживая равновесие, подтягиваем только нижнюю выдо выдо вверх вверх продолжаем. выдох. выдох вверх хорошо еще также восемь семь, шесть, пять еще четыре три. Два. Задержали две вместе. Опускаем. Вдох. И вверх выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Удерживаем. Раз. Держим. Два. Три. Четыре. Еще четыре. Три. Два. Опорную руку перед собой. Нижней рукой обнимаем себя снизу. На выдох, удерживая ноги на весу, поднимаемся вверх. На вдох опускаемся, не касаясь нижней рукой пол. Выдох. Выдох. Живот подтянут напряжен. Вверх. Вверх. Снова выдох. Выдох. Вверх. Вверх. Еще выдох. Выдох. Таз удерживаем на месте. Вперед. Не заваливаем. Еще четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Согнули верхнюю ногу. Локоть ставим в упор. На выдох поднимаем нижнюю ногу. Вверх. Нога прямая. Хорошо. Именно выворот на пяткой в потолок. Еще. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Добавляем подъем таза. Нага. Таз. Чередуем. нога, Таз. Нага. Таз. Нага. Оставили таз вверху. Пружина только ногой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Задержали. Опускаем таз. Выравниваем вторую ногу. Делаем вдох. И на выдох. Собираем две стопы, одну ладонь. Выдох. Все время вверх. Вверх. Еще выдох. Выдох. Вверх. Вверх. Совсем немного. Четыре. Три. Два. Один. Опускаем. Делаем глубокий вдох. Набираем полную грудную клетку. Потянулись за рукой. На выдох. Расслабились. Снова делая глубокий-глубокий вдох. Тянемся за рукой. Выдох. И снова. Набирая полную грудную клетку, тянемся за рукой. И опустились. Выдох. На вдох. Рука в потолок удерживая таз на месте, прокручиваем корпус, выдох, вверх, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Опускаем руку, опускаемся сами, складываем ноги перед собой, делая глубокий вдох, приподнимаем позвонок от позвонка и через верх вытягиваясь, наклон, раз. Наклон 2, Три. 4. Остались внизу и потянулись рукой четыре. Три, два, один. Поднимаемся и все тоже делаем с другой стороны. Выравниваем ногу. Сначала делая глубокий вдох. Тянемся за рукой. Выдох. Снова вдох. Опустили. Выдох. Еще вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Поднимаем опорную руку, выравниваем, удерживаем рука, корпус, нога. По одной линии и делая глубокий вдох. Двумя руками тянемся, выдох. Снова вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Снова вдох, выдох, вытягиваясь двумя руками в одну сторону ногой в другую раз. Держим два, держим три, четыре, еще вытягиваемся, четыре, три, два, опустили. И снова вдох, выдох, вдох, выдох, еще вдох, выдох, вдох. Выдох за последним разом. Тянемся двумя руками вперед, ногой назад. Раз. Удерживаем. Два. Три. Четыре. Еще потянулись. Четыре. Три. Два. Опускаем руку, поднимая ногу параллельно полу. Удерживая таз на месте. На выдох. Подаем пяткой вперед. Носком назад. Вперед пятка. Назад носок. Пятка. Носок. Еще пятка, носок, снова пятка и в исходное положение рисуем круг вперед. Восемь, семь, шесть, пять, не расшатывая корпус, четыре, три, живот подтянут, два, один. Удерживаем параллельно полу и снова выдох, назад вдох, вперед выдох, назад вдох выдох Вдох, выдох. В исходное положение и рисуем круг назад. 8, 7, 6, 5, еще 4, 3, 2, задержали ногу. Опускаемся вниз, ложимся полностью на один бок. Удерживаем верхнюю ногу на весу. На выдох подтягиваем нижнюю. Вдох. Выдох, вдох, собрать, расслабить, собрать, расслабить. Еще выдох, вдох, выдох, вдох, вдох, снова вверх, еще совсем немного. Четыре, три. Два, именно удерживая равновесие. Один. Собираем две ноги вместе, опускаем две прямые ноги вдох и вверх выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Удерживаем раз, дышим два, три, четыре. Еще удерживаем четыре, три. Два. Один. Ноги не опускаем. Поставили руку в упор перед собой. Нижний обнимаем снизу. На выдох. Вверх. Выдох. Выравниваем руку до конца. Сгибаем до половины. Выдох. Выдох. Вверх. Хорошо. Еще восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Согнули ногу верхнюю. На выдох поднимаем нижнюю прямую. Именно пяткой в потолок. Выворотно. Еще. Повыше. Четыре. Три. Два. Один. И чередуем. Нага. Таз. Нага. Таз. Нага. Таз, нога, таз. За последним разом остались и пружина. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Задержали ногу. Опускаем таз. Выравниваем вторую. Сделали вдох. И вверх выдох. Выдох. Вверх. Вверх ноги все время вместе. Выдох. Выдох. Вверх. Хорошо. Только четыре. Три. Два. Один. Опускаем ноги, делая глубокий-глубокий вдох. Потянулись за руку и набираем полную грудную клетку воздуха. На выдох расслабились. Снова глубокий вдох. Опустились. Выдох. Снова вдох. Опустились. Выдох. На вдох. Рука направлена на потолок. Удерживая таз на месте, прокручиваем корпус. Выдох. И вверх. Вдох. Таз удерживаем на месте. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И последний раз. Выдох. Вдох, опустили руку, опустились сами, складываем ноги перед собой, поднимаем руку, вытягиваемся, приподнимаем позвонок от позвонка и через верх, наклон, раз, наклон, два, три, четыре остались внизу, рука, четыре, три, два, один. На сегодня урок закончен, спасибо, что вы были с нами, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, увидимся.